и гости моего канала сами вами за мной, я мы серые кролики но ну, вот эта клеточка которая была показана в предыдущем видео стоит уже на своем месте как мы планировали здесь садить своих трех мальчиков серебро-серебро помесь так это оршанский это у нас, у нас? чауский у -у -у. и этот еще у нас минский у -у -у. здесь уже ряд будет девочек полноценных здесь никого у нас нет, мы пересадили Здесь у нас пусто, пусто, пусто, пусто, пусто. Ну, здесь будут девочки. Пойдемте. Девочки у нас будут вот эти. Завтра они поедут на День деревни. Будем посмотреть, ну, будем продавать или там раздавать. Я не знаю, что, друзья. Что-нибудь здесь заберем, кому-нибудь покажем. Такие девочки. Здесь уже мальчики, потому что сейчас рассадил по половому признаку, девочки-мальчики, мальчики-девочки. Дальше, э, по поводу малышей, малыши-малыши. У нас тоже есть малыши. Вот такие валяются малыши. Ну, не валяются. А может, у меня уже нет. Так, здесь еще акрола не было. Здесь акролы есть, но они там еще маленькие. Валите Здесь такие уже колоски, я у -у -у. уже вышли здесь э -э, вот эта крольчиха будет рожать, а предыдущая на этом месте тоже самое черненькая, получилось у нее э -э, 4-3 рожденных. к сожалению, бывает и такое. Здесь у нас пусто, и здесь у нас детка тоже. Здесь уже тоже колобки хорошие, такие интересные, уже глазки открыли. Ага. Черебро. <смех> Наслужил ее убрал. Так, что вот этом дом, друзья, еще раз скажу такое. Видите? Он жиробас, он не может перелезть. Он накушался, понимаете, у него домики невкусно. Он лезет в другую клетку. Опа! Ловили. Что это за жиробас? такой упитанный мальчик я зеленочку не ем я ем только комбикорм угу. а куда? Да, друзья есть такое золотое правило есть золотое сечение да есть золотое правило кормить второе делать все вакцинации не лечить а профилактировать первое кормим второе профилактируем третье условие соисники если все будет у вас за best, и кролики тоже будут за Если какой-то момент или элемент из этого выпадает, то, к сожалению, счастья не будет. Не будет, но недолго. То есть говорят, велся, велся кролик, потом перестал все вестись. Ну как у такое существо перестанет вестись? Правно, если было плохое кормление, вздулся. Если не вакцинировать кролик, умер. Если даже вы вакцинируете, и кто-то умирает, все равно кто-то останется. А если вы не вакцинируете, они все равно рано или поздно умрут. И умрут все. Дальше. Условия содержания. Как вы помните, у меня было до, и сейчас после. Ну, я сейчас для себя говорю, у меня сейчас до, а будет после. То есть это еще не предел совершенства. Здесь еще работа будет, да? Ну, судя Лана такова. Если вы любите вот эту работу, ну, если вы считаете, что это работа, для меня это не работа, а хобби, да, э, в удовольствии, то оно всегда вам будет в радость. Так, у нас еще пошел вывод, или как-то, выход из яйца э, информационной утки. Сейчас мы вам, друзья, это тоже покажем. Вставайте с нами. Вот, друзья, утиное счастье. Такое их количество. А вот еще два появилось, посмотрите. Номер двенадцать. Номер 12. Еще какой номер, посмотрел там. Фу, какашки, ну, я сам это не люблю, но к сожалению, без этого никуда. Один. Один. Ага. Один. Понятно, как мы сейчас записываем, друзья, угу. из каких яичек кто вылупился. Как только мы посмотрели, несмотря на то, что там еще утята сидят, кипяченая вода тепленькая, делаем что? Увлажнение. Без увлажнения, к сожалению, цыплята не вылупятся. Все, обычно только хвой накрываем. Температура упала. Окна запотели. Но ничего. Сейчас температура поднимется до 37,3. Всем привет друзья, ну вот она наша сельская жизнь обыкновенная У всех она начинается с кофе, а здесь быстрее расселить зерно, чтобы оно подсыхало И быстрее заложить его за крома А как мы его заготавливали, друзья, оставайтесь, все увидите Ну вот друзья, приехал нам комбайн э -э, с нашего хозяйства, колхоза э -э, Сейчас будем убирать свое зерно, посмотрим что у нас будет, оставайтесь с нами Соседи уже убрал, ну неплохо так намолотил, друзья, честно Сейчас посмотрим, что будет у нас Правда не оставил ему заезда, придется ему ехать по бульбе Ну ничего не сделаешь, судьба такая у него Ну и у нашей бульбы тоже Интересно, что-нибудь после бульбы останется, если пройдет такая вот машина по лесу GS12 Ну вот мы и посмотрим, где через 15 друзья Ну что, с Богом начинаем Урожай 2022, серого кролика Морозные а на такие, что в комбайне хоть не ехать Все дети уже на улице, всем интересно Красота на закате, друзья На закате тоже. Все в предвкушении урожая Ну вот встану в загоночку Соломы мы не собираем, а в Роскитку здесь большое количество травы. Вот она, слишком опасная жизнь. Вот трудишься для того, чтобы сейчас что-то получить. Молодой экипаж, между прочим, односельчанин. А Пщаница получилась тискоростная, друзья. Большая километра 3-4. Успеваю любой идти, друзья. То есть пыль будет хороший. Пыль стоит с толпом. На улице плюс 28. такое зерно чистенькое как в этом момент а вот хрен сейчас такой грязь ехали ехали доехали до окончания нашего огорода поедем на разворот их чивоченное зерно друзья очень с вами выкрутиться приятно глянуть красота сойдет я комбай уборка друзья продолжается молодцы ровненько аккуратненько приятно глянуть Пахана неровно, видите, цепляет лыжами Приходится останавливаться и подниматься видите, как зарасходит, друзья Есть такой сорняк, и такой Где здесь зерно третекали Бог узнает Ну, комбайн соберет Солнце уже садится А вот наш кагал. А вот семья В ожидании чуда шеститонного да? Да. Шесть тонн? Вот вот. Или 10? Да. Можно и десять. Соседи. А помощники. Все, все поддерживают. Да. Все поддерживают. Там соседи уже тоже следующие на очереди. Красота. Идёшь и душа радуется. Сапога. Сельская такая вот жизнь обыкновенная. Ну, я думаю, уже на последний заход. Больше не будет здесь. Если что, где-то у нас порядка 30 соток здесь вот площадь нашего пая, или на тело, или, как можно сказать. но посмотрим, как он будет урожай. Самый главный замораживающий процесс сбора зерна. когда остается маленькая такая коса блин, за которую приходится крутить все пленочку расселили ждем летит цокол летит молодец честно вот односельчанин молодец фамилия горелик если что прощайтесь ну кабанер от бога кто бы что бы ни говорил, сделал зуб. Так некоторые на машинах не умеют ездить. Или зерна нет. Есть все-таки есть. Сосед полез на разборки! О, красота. Ну что, друзья, предположение ваше, какое количество зерна здесь они нам собрали. или травы, или зерна снова скажут, украл серый кролик зерна и все друзья пишите ваше предположение какое количество здесь получилось зерна мы конечно все это увещим сырое сырое все сырое зерно все друзья всем спасибо за внимание у нас начали вылупляться утята и посмотрите мы посадили их в курицы курицы еще не обижает цыплята не убивают. ну как они сидят кружком а? красота и в инкубаторе там два литра штуки уже тоже есть ну на улице плюсовая температура а, да. э, э. ты вылупишь утят смотри. ну Друзья, на такой позитивной ноте в связи с тем, что мы зерно убрали, пойдем купаться, пойдем купаться потому что убрать. помыли вчера мы бассейн. Сегодня водичка нагреется, и посмотрите, какая-то красота. Сейчас филька в газик сбегает и мы пахнем. Всем счастья, здоровья, семейное благополучие, мирного неба над головой. Не ругайтесь, а если провались, умейте умейте помириться. Время. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Я пошла.